В Москве сегодня проводят масштабную дезинфекцию. Специальными растворами моют дороги и тротуары, дворы и пешеходные переходы. Также регулярно обрабатывают весь общественный транспорт. Например, в поездах Иволга, которые ходят по МЦК, уборку проводят трижды в день дезинфекция проводится и в Подмосковье, в подъездах живых домов и на улицах. Тем временем власти регионов уточняют правила самоизоляции. Так, в Омской области разрешили работать системообразующим предприятием. Во многих субъектах не будут останавливать стройки, но только при соблюдении всех санитарных правил. А в Подмосковье жителям разрешили ездить в ближайший супермаркет на машине. А также пояснили, провести этот месяц можно не только в квартире, но и на даче.